радоваться этому это жизнь это здорово это хорошо так Игорь Аллан читаю дальше прикормление без сена полнорационным комбикомом продолжаете профилактику препаратом от ушного или нет интересно появляется ли он без сена или нет я понял вопрос очень интересный вопрос спасибо Игорь вот и как всегда вот задаешь вот интересные вопросы которые действительно стоят освещения но про которые я бывает забываю вот потому что мне такая все уже вполне нормально Значит, про профилактику, значит, препаратом, то есть моё, моя задумка, да, вот это, как, есть, все знаете, да, что я крою крольчих раз в два месяца, да, по графику. бывает, ну, то есть давайте без ой, правда в два месяца, ну, правда, то есть это вот график так рассчитан. Конечно же, бывает, которые-то выбиваются из графика, там, позже приходится на недельку, а бывает и на две. Вот. Некоторые бывают раньше, да, по разным причинам. Но вот по графику два месяца считаем, да, и раз в два месяца вроде как здорово проверить профилактику, да, и вермеком побрызгать в ушки. И я как раз для себя задумал, вот это все хорошо, здорово. Да, сделал, поставил вермек здесь на клетку королов, чтобы и как раз у меня корзиночки, и пнес, короче, корзинку, корзинку посадил, в ушки побрызгал, да? Вот и когда гонял, в корзинку положил, в ушки побрызгал и потом на место. И вроде бы все равно. Ну, вот теория, если всегда совпадаю с практикой. Я ж лудр, я ж ленивый. Вот, и поэтому у меня здесь расхождение, да. То есть теория и вроде да. Но на самом деле никогда, ни разу я этого не провожу. Жаль, жаль, я себя корю за это, я себя за это ругаю. Вот, ну, вот такая вот беда. Значит, и хватаюсь за это там только тогда, когда уже у кого-то в ухе увидел, загорелась, да. Уже клещ, клещ уже, пошли уже коротки. Вот, тогда я хватаюсь. Вот. И то, вроде бы по всем пробежать сразу все стадо, бывало такое несколько раз, что я хватался и пробегался, все стадо пробрызгивало сразу от греха подальше. Но, как правило, гашу очаг вот, и смотрю, снова где-то загорится или нет. Значит, по поводу возникает ли без сена. Значит, ну, у меня еще нет опыта без сена, да, то есть вот только-только начал, да, то есть вот и поэтому я не могу сейчас вот ну, точно ответить. Потому что, несмотря на то, что я сеном не кормлю, то есть регулярно, раз в два месяца, каждая самочка получает порцию сена себе в гнездовье перед окролом. Вот. И за лето, ну не соврать, не знаю, может три, может пять было у меня очагов, да, с клещами. За год, вот, даже не за лето, за год, вот, который идет. Много это или мало, но, по-моему, немного, но все равно неприятно. То есть вот сейчас... Я начал первые акролы, пошли без сена. Я не стал сено класть в мездовье, а стал стружку. Ну, во-первых, посмотрим, приживется ли у меня этот метод со стружкой, да? Вот как это все будет происходить. Вот завтра пойдем снова смотреть, да? То есть первые акролы вроде прошли, вроде бы неплохо. Одна только там не родила почему-то, да? Вот посмотрим другие, как чего вот сегодня, завтра пойдем смотреть днем как что-то стружка. Если у меня приживется вот эта стружка, да, тогда у меня начнется период, вот будем считать, вот с нового года, да, 23-го, начнется очередной период, когда полностью исключается присутствие сена на ферме. И посмотрим, что у меня будет в 23-м году с клещом. На сегодняшний день пока я еще не готов на это ответить. Хотя я, значит, ну, никогда не говорю никогда, есть такая поговорка, но я, допустим, 90 так скажем, 9 к 1, да, при таком соотношении я почему-то уверен, что э, клещ это как раз, ну, вот сено. Все-таки 10% я оставлю на, всякой, на всякий случай, да, но это действительно на всякий случай, я даже не могу предположить какой, откуда. То есть, если вдруг без сена начнет появляться клещ, ну, тогда будем думать, откуда же он еще приходит. Вот, а пока вот, вот только так. Вот не знаю, Игорь, ответил ли я на твой вопрос. Ну, вот мои мысли такие. Так, Егор Закажурников, здравствуйте, Егор, здравствуйте, Евгений Виталий, всех наступающий все на годник. Да. Ну мы с вами еще увидимся. Но в этом году, так и иначе у нас 31 число. Даже если его объявят. Идем.